Это у меня накрашенное лицо. Ты спрашиваешь меня? Это у тебя накрашенное лицо! Всем привет! Меня зовут Толян. Вот давно не записывал видео на своем канале. И решил записать. Вот. Спасибо вам за хорошие лайки, комментарии. Вот, хорошие пожелания. Благодарю вас решил сделать э, анонс, такой небольшой анонс, поэтому теперь я э, буду иногда выпускать какие-то видео и делать э, обзоры на игры, летсплеи с моими друзьями, в планах у меня сейчас э, переждать карантин, сейчас вы знаете что в России вот коронавирус, здесь инфекция, заражение, карантин. В общем, все сидят здесь в масках, дома. И, в общем, никуда нельзя ходить, ничего нельзя делать. В общем, такого все запрещено. Поэтому я в планах у меня, значит, есть идеи по реализации нескольких летсплеев. Ну, засниму несколько летсплеев по играм. Наверное, Doom Eternal. Или там еще что-то. В общем, что-то из новых. Ну и конечно же онлайн игры. Продолжу let's Play по, по PUBG, PUBG Mobile, PUBG Light. Буду играть и один, и с кем-то, возможно, в онлайне. Поэтому вот спасибо вам за поддержку, за хорошие лайки, комментарии, за вот это вот все. Я очень надеюсь, что. Что я не заболею <laughs> и будем продолжать сейчас снимать видео и извините конечно что так долго не было видео но сейчас вот как раз такое время можно отдохнуть посидеть дома и снимать какие-то видео интересные выкладывать что-то развивать канал дальше то есть так что хочу сделать анонс анонс о новых видео которые будут выходить на канале на этом уже скоро, вот начиная с, с этой недели, наверное, даже уже, или может быть, со следующей недели, я буду снимать новые видео. Так что я не болею, все хорошо, это просто такие меры предосторожности. И вот, в общем, кто, кто реально, кто уже подписался на мой канал, тут немного человек я видел, но сейчас, в общем, кто ждал, вот это время настало, и я буду записывать видео, новые какие-то приколы, летсплеи, может что-то с монтажом, то есть я хочу попробовать для себя что-то новое сделать с друзьями там, какие-то программы освоить, ну вот, в общем, все такое. Подписывайтесь на мой вот новый вот этот вот канал, я пока его назвал Толяныч Мэн, но я, возможно, переименую его во что-то другое, например, в Толяныч Плей, или там, ну не знаю, какие-то может быть во что-то другое, поэтому, в общем, это будет зависеть от, от того, сколько человек будет меня смотреть, Количество людей, в общем, лайки, комментарии, вот, хорошие, если вы поддержите меня, то я буду продолжать и что-то, что-то пытаться осваивать, что-то пытаться снимать, что-то делать, поэтому э, прошу вас, подписывайтесь на этот канал, на новый, то есть это ничего не стоит, это бесплатно, э, пока денег никаких не нужно, поддержки никакой не нужно, все хорошо, э, я не болею и можно, в принципе, записывать видео, продолжать. Так что, с анонсом поздравляю. Если вы увидели это видео и досмотрели до конца, то я рад вдвойне и готов начать, собственно, уже перейти к записи видосов, записи видео, каких-то игровых и так далее. В общем, поддержите меня. В общем, кто действительно реально посмотрел, ставьте лайки, подпис... подписки делайте. В общем, всем спасибо, кто меня смотрит, кто продолжает смотреть, кто будет продолжать смотреть. В общем, такой коротенький подкаст-анонс. В общем, ждите. Скоро на моем канале будут новые видео. И я постараюсь повыпускать чаще и что-то поделать. Какие-то коллаборации... В общем, еще как-то развиться дальше. Ну, для этого, конечно, мне нужна помощь, поддержка подписчиков, чтобы вы заходили часто, смотрели, лайкали, оставляли какие-то приятные отзывы, комментарии. Мне будет очень приятно это. И таким образом вы ну, можете поучаствовать в развитии канала. Так что всем большой привет за мое долгое отсутствие. И в общем погнали погнали делать новые видео ждите скоро в общем подпишитесь нажмите колокольчик вам придет уведомление когда на моем канале ну, будут какие-то новые видео уже загружены поэтому вот всем спасибо еще раз и до встречи в следующих видео в общем ребятки всем Пока. Новое видео! Скоро! Подписывайся на канал, ставь лайки